Здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале GoPlay Games, и мы продолжаем с зайчиком. У нас ä, вышла новая часть зайчика, поэтому продолжаем. Как раз мы, по идее, остановились на этом моменте, где фотографию Бабурину распечатали и поместили под стекло как музейный экспонат. Как раз нам Савулька со привезла. Привезла, блин, пр принесла нам мачечи нашим дыбом волчьей шерсть. шерсть. Ну, погнали. Ну? Это тот, который Бабурина ненавидел, школьники. Думаешь, этого он сделал? Я слышала, он со странностями. У шаг звучали крик Ромги, которым он с бяшей напутствовал удирающего Семена. Горло тебе перережу, слышишь? Свинья! Неужели Ромка грозился всерьез? Да не Это так, это понты пустые Нагнать бывшего приятеля в чаще и... И что? Убить просто так? Нет, в голове не укладывается Я судорожно протер стекла очков Очки! Их сжимал в кулаки Семен, уворачиваясь за трещин своих дружков Тепер, Теперь бывших а уже через несколько часов пропажа лежала в моем карнизе, на моем карнизе. Сложно представить, что Семёнов вдруг засовестился и вернул мне очки таким странным образом. Шокированный, я шел к классу под э, гадкие шепотки, а перед глазами все стояла фотография. Семен просема а, пропал, Семена, нет. Его толстые пальцы не дотянутся до моего горла. Его печатка не врежется в мою скулу. Он больше не унизит меня и не оскорбит. Не этого ли я желал? С другой стороны, разве мне и правда хотелось, чтобы Сёма стал мутным пятном на доске объявлений? Чей-то сын, чей-то внук, над которым мы замывались так же, как надо мной. Хотела и я, чтобы незримый э соратник разобрался с ним так жестоко? Я не знал ответа. Или боялся его. И все же в школе было и хорошее. Полина, девочка со скрипкой, она была похожа на горный ручей. На колодезную воду, которую пьешь, прихватив губами цинковый ободок ведра, и не можешь напиться. О, наша любовь все прошла. Что, если нарисовать историю с ее участием? Будто герой спасает ее от ужасных чудовищ. О, братва пришла. Бойза. Да. Едва я подумал про монстров, как парочка одноклассников съехала по перилам, скались, словно инопланетяне из фильма чужие. Личинки боязни не... незамедлительно отложились внутри. Личинки боязни незамедлительно отложились внутри. Попадаться на глаза Ромке и Бяши после вчерашнего не было ни малейшего желания, особенно из-за внезапного исчезновения Семена. Все разошлись. Я думал, сейчас будет напряженная беседа. Войдя в класс, я прошел к последней партии. В тишине, потому что одноклассники резко притихли. Вот так вот, бойтесь. И взгляды буквально пихали меня, трогали, исследовали. Я стиснул кулаки и уставился на свою парту, чуть ли не до потолка, заваленную стопками библиотечных учебников. Словно это я пропал в том заснеженном лесу, и теперь мое место наконец загодилось для чего-то действительно нужного. Впереди стоял пустой стул Семена. Где-то в другом классе пылился точно такой же стул, покинутый Вовой. А ты типа сейчас сядешь на место Семена. То есть ты туда сядешь и все такие... Как ты посмел! Да, ну садимся. Чё делать? Немного помешков. Я сел за парту Бабурина, куда изначально меня планировала посадить Лилия Павловна. А может, она и убрала Семена? я не знаю, там, чтобы тебе мясо <сососовать> Одноклассники вдруг продолжили разговор, будто кто-то снял фильм с паузы. Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Да-да-да! Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да! Да-да-да. <свят> Катя с хитрецой посмотрела на меня, а потом склонилась к соседке и зашипела. А, зашиптала. Ну, зашипела тоже подходит. Мне как-то боль, больше ей подходит вот это вот. Зашипеть. Она же, на еще та змеюка. Переглянулись э, девочки со второй... А, переглянулись девочки со второй партии, она и с ними поделилась, зашушукала, быстро, заки... быстро закивала, та-та-та. Я ловила -та на себе ее взгляд, взгляд ее соседки, взгляды других девочек и мальчиков. Каждый из них считал нужным посмотреть на меня, словно они искали следы крови на моих пальцах. Ну вы чё? Так хотел оправдаться, закричать: Вы чего? Я не виновен! Я руки мою! Ромка посмотрел как-то тяжело, тревожно. Похоже, он, как и все, был сбит с толку парапажей Семена, горошен случившимся, и вдруг его взгляд уперся мне в переносицу. Казалось, он вот-вот кнет в меня пальцем и оглушительно закричит: Смотрите, это очки вчера стащил Бабурин! Они вернулись к Антону! Убийца!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 Но они молчали. Меня настигла пугающие мысли, что эта парочка может легко меня предать, столкнуть в пропасть. Естественно, может, я вот, думал. Как они уже поступили с Семеном? Да они и друг друга могут столкнуть в пропасть, я тебе так скажу. Словно поиск их защиты, я до боли сжал линейку. Не надо быть Коломбо, чтобы догадаться. А, Коломбо! Ай... Американский телесериал про детектива Отдела по расследованию убийства Лос-Анджелеской поли полиции, а, где бессменно снимался актер Питер Фальк. Да, было такое, было, было. Кто на бабурина зубы имел? Блин, а я почему-то думал, что это разве Лос-Анджелес? А я почему-то про Англию подумала: Коломбо, Коломбо. Так, кто на Баборино? Ты-то. -ты. Кто его вчера ударил? а после. Ой, блин, змеюка подколодная. Ну ты же сама все прекрасно знаешь. Он до меня докопался, получил в ноздрю. Вот и все. Вот и вся история. Металлическая линейка выпала из моих ослабевших пальцев, ее звон заставил детей стропенуться. Ты вот бойся, бойся, вот сейчас вот нарвешься, и тебе пролетит. Потом не вернешься. Катя осеклась как-то боязливо съежилась. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот-вот. Да, выеживаешься, а потом сама не придешь. А может, она и есть, эта Алиса? Заскрипели стулья, одноклассники отодвинулись от меня поближе к выходу к учительскому месту. Вот-вот-вот-вот-вот. Теперь знаете, кто тут главный, да? И один уловил перемены. Ромка, Бяжа тоже заметили, как и заметили, и презрительно поморщились. Хорошо, что они явно были за меня. Да прикуси ты! Ну. Бабурин, небось, с бабкой посрался и сдымил на. Сдымил на. Скоро найдется! Ну, конечно, найдется. Хотя вряд ли. С учетом того, что очки уже у меня, их принесла сова. Поэтому я сомневаюсь. Найдется, ага. Ага, да-да-да. Во враге со вспоротым брюхом. Да-да-да. Я сглотнул. О, вообразил Сеуму на снежной подушке, лицо белое, как рыбье брюха, расколото широкой трещины рта, а падающие хлопья оседают на стеклянных глазах и заполняют гортань. Видишь, словно говорит он мне презрительно, это все твоя вина. Конечно, Семен услужил мне своим исчезновением. Благодаря ему взору одноклассников были полны трепета. Ой, Антоха, какой трепет, блин, тебя вот где просто вот заловит и а, дубасит, потому что боятся Теперь ты для них реально там чужак, там опасность ходячая Ты смотри, ты за своей спиной приглядывай теперь Но была и обратная сторона медали Что, если мне вскоре придется заплатить за эту услугу? Дверь скрипнула, в класс вошла Полина я весь подобрался, чтобы не выглядеть перед ней затравленным зверьком. Полина нашла меня взглядом, коротко кивнула и села за парту. Ты да да отвернись уже, а, да задолбала сюда смотреть. Катя вновь ринулась к соседям, как крыса к угощениям, и зашушукала, косясь то на Полина, то на меня. Отвернись, крысина. Баклата запрыгали записки. Задребежала... Задребежала трель звонка, извещая о начале уробка, урока. Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте. Встаем. Петров, тебя это тоже касается. Что ты ко мне пристал-то? Сразу! Никто даже не успел свою задницу оторвать, ты уже сразу, Петров! Лилия, по-моему, прошла к столу, а за ней в кабинет вошел милиционер при параде. Хопа-хопа-хопа! Тот, что приходил недавно в наш дом, высокий, с пронзительным взглядом, под которым ты гнешься, как глаза, да не похож. Он по-другому выглядел. Там, там, там такие лунообразные, я бы сказала, такой прям... А тут что-то вот прям брови нормальные, не знаю, другой какой-то. Здрасте. А голос тот же. Здравствуйте хай, хай, хай. Садитесь, познакомьтесь, это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов Тихонов, ага Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности <реклёвые> Лучше лекция <реклёвые> от милиционера, чем уроки <реклёвые> Ура <реклёвые> Ура я готов был высидеть сто часов русской литературы, лишь бы не терпеть на себе давящий взор лейтенанта. кари глаза нащупали меня среди учеников, волосы на моем затылке зашевелились от ужаса. Ледяной кол впился в кишки. А правда, что убил? Ой, отвернись уже, а? Ты ж до дома не, не дойдешь, дур ты это. А? Екатерина, ну-ка Вопросы здесь взрослые задают. Просто нам всем страшно. Правильно, бойся. Ты не дойдешь определенно точно до дому. Я тебя возле школы буду ждать, давай. Может, убийца бродит где-то рядом? Сиди за соседней партой. Прямо вот за тобой. Ты сидит. сидит у нас за да, это я. Хитрый лисий взгляд обращался ко мне. Лисий. Ну вот я тоже вот думаю то, что вдруг она это лиса долбаная. Тихонов шагнул в проход между рядами и медленно, невыносимо медленно шел, касаясь пальцами спинок стульев. Ученики едва шеи себе не сворачивали, пристально за ним наблюдая. Так в средневековье зеваки предвкушали публичную экзекуцию. А он шел, неумолимо приближаясь. Я сжал зубы, удерживая вскрик. «Спокойно, дыши!» Ты никого не убивал и не похищал. Во, а теперь похож. Заранее зная ответ, Тихонов строго спросил. Петров Антон? Да-да. Да. Встань, Петров. А, опять встань. Мышцы окаменели. Я встал, отклеился от стула, почти услышав треск суставов. Хоть бы Полина не оборачивалась, не видел мою застывшую в ужасе гримасу. «Очутиться бы сейчас где-нибудь далеко, в лесу, зарыться в сугроб и сжаться комочком!» Лейтенант глазел так, словно уже застегивал наручники на моих запястьях. Они наверняка холодные, эти браслеты. В голове не носилась мысль о тюрьме, о детской колонии, где, те, где десятки семенов не оставляют там места. «Я ничего не знаю, я тут ни при чем!» Тихо, тихо. Не начинай разговор первым, уж тем более в, в оправдательном стиле. А тебя никто и не обвиняет. А вот теперь на тебе все клеймо. Подозреваемого. Пока что. Пока что, да. Вот о том и речь. Только теперь я заметил папку с надписью дела в его руке серую из шершавого картона. Он ш... Она шляпнулась, а стол, словно опустилась лезвие гильютины. Вот эти вот папки. Мне они знакомы. Не потому, что я там где-то на куролесе, а потому, что я работала там в... в одном таком месте, где вот эти вот дела через меня проходили. Всякое такое вот, да. Отвр... Я ненавижу эти папки, они меня прям до дрожи. Неторопливо, продолжая меня изучать, Тихонов открыл папку. Краем глаза я видел бумаги и фотографии. На снимках были следы на снегу, кажется, звериные. Вот они, да? Вот это вот. Ты с Семеном Бабуриным общался? Да, было дело. Пару раз. Перекинулись словечками кулаками. Я знал его всего один день. Да-да-да. Все знают, Петров его ненавидел. А ты его любила, да? Я покраснел. Ах ты мерзкая сука. Захотелось вцепиться зубами в Катя на лицо и угрысти щеку. Да глаза выцарапать, я не знаю. Вот я не знаю, это какая-то безмолглая, абсолютно дура. Абсолютно... Вот если, по твоему мнению, я там какой-то маньяк, убийца и так далее, не... Тебе вот как бы не страшно, да, вот пытаться меня там вот как-то обличить и так далее, при условии того, что как бы, ну, сейчас у тебя это не получится. И тебе не стрёмно? Вот реально не стрёмно, что я тебя сейчас где-нибудь там, я не знаю, на улице захвачу и прикопаю где-нибудь лицом в сугроб. Там или там лицом об о, льдину там, об землю или еще как-нибудь. А потом ногами, ногами. Захотелось так-так-так и отгрызть ей щеку. Но я сказал, собладав с голосом. Мы повздорили вчера. Да, повздорили. Правильное слово. Повздорили. Но он первый начал. Я его ударил. Сильно? Да нет, так, так. Я определенно бокнула руку. Твою мать! Тихо посмотрел на мой кулак, будто удивляй, что я способен стукнуть, громил фотографии. Че бля... Лилия Павловна неожиданно пришла мне на помощь. Бабурин проблемный подросток, с шилом кое-где. Да, да, да, во всех местах. Сам ко всем лес. Правда, истина. Опачки, что там было? Ой, улики, что ли, какие-то? Доставлен, что это служба, специ... Да, тут никакое это... Ничего нету такого, да? А старлей многозначительно кивнул и вдруг выудил из папки тетрадь. Что? Какое? Какую? алгебры это твое. подожди я тут кстати да пока оба проматывал это все то есть ты когда запускаешь вот он скачал новую часть ты запускаешь и он твои загрузки он не включает то есть ну то есть ты нажимаешь загрузить а он говорит тебе нет мы не работаем поэтому пришлось с самого начала вот нажимаешь новую игру все это делает проматывать и я пока проматывал и на колесике мыши, ты, значит, вот это все скрываешь, а на правую кнопку мыши ты вызываешь меню главное, представляете? Так. Так. Петрова, да? Это мое, что ли? Это твое? И я отвел взгляд. Ну да, получается, мое. Это была подписана мной тетрадь по математике. Взгляды одноклассников жадно впились в меня. Даже писатели на портретах будто бы подозрительно сощурились. М -моё. М Моё. В лесу нашли. Там же тракторист, что снег убирал в последний раз, видел Бабурина. По идее, тракторист и нас должен был видеть. Я растерянно заморгал. Рюкзак распотрошил Ромка, тетрадь наверняка затерялась где-то под кустом. Лейтенант в курсе насчет школьной подтасовки, но знает ли он про драку на опушке? У меня были свидетели, которые могли бы подтвердить, что мы с Семеном разошлись по разные стороны баррикад. В надежде я посмотрел на ребят. Чё? За спиной Тихонова при прикоснулся указательным пальцем к губам. Типа... Тихо! Тихо! Тихо! И притворился, что ковыряется в носу, когда лейтенант быстро обернулся. Я расшифровал сигнал. Изус таких ребят, как Ромка, это прозвучало бы, как смотри, не мусорнись. Не мусорнись? Я, Я судорожно поправил очки. Но ведь Семен унес их вчера с собой, а сейчас они... Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Домой шел. Я в школу через лес хожу. Во!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 Правила безопасности, что ли? Ха, так маньяк все-таки есть. Да-да-да! Пока мы ничего вам сказать не можем. Ромка качнулся на стуле показал мне большой палец. Молоток, мол, держал язык за зубами. Ну, а что делать? Я кивнул, хотя не ощутил ни малейшей гордости от его похвалы. В конце концов, именно Ромка раскидал мои тетради и учебники по снегу, и он же руководил Семеном, пускай потом и поменял союзников. Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Как он чуканит прямо, а? Вас бережет милиция, вас опекают родители и учителя, но в первую очередь защищать себя должны вы сами. О, правильно, правильно сказал, в первую очередь защищать вы себя должны сами. То есть, думай, в первую очередь, о своей безопасности. Итак, кто там что хотел узнать? Лес рук взвился над партами. А у вас с собой? А вообще. Дети загалдели, забрасывая милиционера вопросами. Стараясь усмирить хор, он двинулся к доске. А это, типа, можно открыть? Ним, пока нет. А Серый папка остался лежать передо мной. Я смотрел на нее и дышал, как человек, пробежавший стометровку. Под свитером струился пот. Я оглядел кабинет. Все дети внимать, внимали лектору. Только Ромка что-то говорил, Бяше. Алилия Павловна, сражаясь с и пялилась в окно. Слышь, давай вместе с нами. Опа, подожди, Слышь, он должен отвернуться или что? С момента исчезновения вашего Отвернись. Мы все уверены, что он найдется живым и здоровым. Хорошо. Никто не обращал на меня внимания, я открыл папку одной рукой. Сейчас я объясню, почему я ее открыла. Потому что, блин, мы ловили сигнал экрана с телевизора вместо того, чтобы искать кассету. Мы пошли с лесой, вместо того, чтобы мы брали у нее жвачку, и вот все такое. То есть мы делали выбор. именно. А, мы еще и варю взяли, вместо того, чтобы сбежать, да, правильно? Поэтому, так как настоящие детективы, мы должны просто вот туда влезть, мы обязаны. И открыл папку одной рукой. Пальцы заспешили, перебирая бумаги. Ксения. Талалаева, шесть, шесть лет, ушла из дома в конце декабря. Особые приметы. Ага. Сердце подскочило в груди, на фотографии улыбалась круголицая... Круголицая девочка не старше Оли. Первая жертва маньяка, первый ребенок, растворившийся бесследно в ночном лесу. Я переснул, перелистнул документы. Владимир Матюхин, десять лет. Вова пыл вторым. Его варежка болталась на суку, его имя выкрикивали отчаявшиеся взрослые и повторяли глумливое эхо. <coughs> Лилия Павловна кашлянула, призывая к дисциплине расшумевшихся учеников. Я одел на руку, папка закрылась. Теперь поговорим о диких животных. Как известно, в наших лицах водятся волки, медведи, лисы. Милиционер стал к колоссу спиной, заскрыл мелом по доске. Противно заскрежетала. Не знаю... Ци. В Деревни почти все друг друга знают в лицо, так что чужаков обычно сразу замечают. Увидев незнакомца. Лейтенант снова заскрипел мелом, а я, убедив, что никто не наблюдает, открыл папку и вынул фотографии, прятавшиеся, прятавшиеся на дне. Она нап... Они напоминали стоп-кадры из той странной передачи. Только вместо крестов на белом фоне корявые рябины. Артерия корне... Артерии корневищ, пыни и подрезанные молниями сос... сосенки горельника. Господи. Ох. Снег, много снега. И вдруг... Опа, гараж! От черной постройки тянуло могильным холодом. Но это был не склеп. Гараж. Как он меско скрипит, а? Железный и, судя по деревьям вокруг, уставленный прямо в чаще, установленный. Черные ворота словно засасывали меня внутрь. Я уже сталкивался раньше с этим скитающимся по округе контейнером. Вчера. Сначала о нем рассказал Ромка. Он говорил, что в пропаже детей виновен черный гараж, словно тот был живым существом. А затем, посреди густого леса, я лично встретился с этой постройкой цвета зияющей бездны. И лисичка сказала, что там прятался Вова. Пальцы дрогнули, и фотография спланировала назад в папку. К счастью, упала изнанкой кверху. Смотреть на стальную коробку было физически неприятно. Квитанция. Это что? Следователь Тихонов... Что это вообще такое? А на дне папки лежал еще и целлофановый пакет, в каких хранят виждоки. Что это вообще? Я открыл его, а внутри... Я Отрезанный палец! Ты нахрена его в руку взял, дурак! Моргнул и Мираж тут же рассеялся. Блять, нахрена ты в руку взял, дебило кусок, ты мог просто туда заглянуть, не надо туда лазить, -то, а? Да и открывать его тоже такой себе. Ты что делаешь ты, дебило кусок? Больше не было человеческой обрубка, зато был перстень. Аж, парень, на секунду галлюцинации, я точно перенесся в лес и а услышал слова Семёна. Ща, порошник, я тебе этой печаткой так заряжу. Перстень тускло блестел на ладони. Я судорожно сжал улику в кулаке, словно еще подтверждение, что она настоящая. Но... Еще плюнь туда! От неожиданности я классом зубами выдавился спинку стула, затравленно моргая. Милиционер мор... молча сгреб папку, нахмурился. Больно ты любопытный, Петров. Любопытный, да. Ну. Но... Мне 12 лет, что ты от меня хочешь? Что есть силы, я попытался выдавить слова, извиниться, вернуть перстень. Но получилось лишь прот... протянуть сжатый кулак с кольцом и затрахтеть, как двигатель у папаной машины в мороз. Дебила. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Вот. Он пошел к доске достижение моя а прелесть. <реклама> Он пошел к доске, не оглядываясь, а я все сжимал украденную улику и думал о семене Ты так и не отдал дебилу. А, я играю за дебила просто, который теперь наверняка уже мертв. И еще раз. Дикие звери гулять на виду без диких зверей. Все правильно. Еще раз. Вы заметите в поселке кого-то подозрительного. Неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте милицию. Телефон-то знаете? Ну, в то время, наверное, 02. А сейчас 112, по-моему. Или 102. Бля, сейчас блин, номер поменяли, и все, и Капец, и я теперь это... Не сразу могу вспомнить, какой из этих двух. 112 или 102, по-моему. Тогда был 02, да. Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это. Одноклассника вашего мы найдем. Да, что вы говорите? Ну да, подумал я. Порочь хорошенько во врагах, может, соберешь, как Лего. Мысли были злыми, какими-то неуправляемыми. Я переключился на фразу лейтенанта о подозрительных личностях. Вдруг я видел маньяка, стоял с ним плечом к плечу. «Подозрительные люди. Хм. Несколько подозрительные Насколько подозрительным была девочка-лиса, разгуливавшаяся в темноте?» «Ну давай, Эльна, расскажи о том, что вы знаете. Я встретил лис лису, я с ней общался, да?» «Чудачка из ниоткуда, что растворялась в воздухе своими загадками и стишками. Но могла ли она причинить вред здоров здоровенному Семену? Сказать мне об этом лейтенанту?» Вдруг от моих, от моих слов зависит жизни детей, милой девочки Ксении, Вовы или меня поднимут насмех. Снова начнут шептаться за спиной. А может, того ужаснее сочту сумасшедшим? Ну, наверное, правильный вариант тут, мне кажется, это сказать, а неправильный промолчать. Поэтому Ромка грозно поглядела на меня через плечо вряд ли такой, как он одобрит сотрудничество с милицией. За сидящими впереди хулиганами беспокойство беспокойно сновала коса Кати, змеюка. Рука словно прилипла к партии До свидания, лейтенант. Тихонов уже прощался с Лилией Павловной. Уйдет. Опоздаю. Поэтому мы промолчаем. Ну уж нет. Ну вообще, с другой стороны, в чем проблема потом прийти после школы к нему? В винтовку и рассказать все, Ну уж нет. Хватит с меня позора. Тише воды, ниже травы. Как зайчик. Я сцепил замком пальцы и прикусил язык. Рот на замок. Достижение. Зазвенел звонок. Лилия Павловна прошагала, не посмотрев в мою сторону. За ней вышла Полина. Ученики притихли разом, словно на пульте убавили звук. Они следили, как я иду по проходу. Прокурорские взгляды, прицелы снайперских винтовок. Я протиснулся сквозь баррикады парты и щаполину. А наткнулся на своих новых товарищей. Привет, пацаны. Ромка и Бяша расписание. Я в тебе не ошибся, Тошек. Пацан, не спалил, как мы чуть было свинью не забили. А куда деваться? Потом бы меня забили. Точно так же. Это повело бы милицию по ложному следу. Вот, а ты умело выкручиваешься, хочу я тебе сказать. Наверное. Наверное. То есть у тебя сомнения на их счет? А вы точно не имеете отношения к исчезновению Свин... Семена? Свин... Свин Семёна! Мы-то нет, а вот ты. Я-то нет, а вот ты. Помнишь, как срулила от нас в потемках? Это вы меня кинули, сучки? Ага, я так и говорю, очкарик-зверь! Очкарик-зверь? Ты вроде немножечко по-другому говорил. Очкарик-зверь. Тебя и ты кокнет на! А? И кокнет на! Да, конечно, кокнет, блин. Базаришь. Однако мы тебе верим, а ты нам. А куда деваться? Вы, я так смотрю, тоже были не, ос... не особо... Короче, были удивлены особо. Ромка серьезно взглянул мне в глаза так, что стало неловко, и я закивал. Вот ты славно. Ромка понизил тон и с подозрением оглядел коридор. Дети поглядывали на нас, шепотом переговаривались. Что ж... Тема пропал, это правда. Как и факт, что не просто пропал, а скорее всего уже сдох. Ну не факт, но скорее всего. Ну хотя, судя по тому, что у меня есть кольцо. Бешен нервно передернулся. А ты почем знаешь? Да, Чё? Мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. Ну, то, что там девчонка пропала, потом Вован пропал, теперь Сема пропал. Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сема в нарнию попали? Ну, их так и никто и не нашел, они могут быть еще живы, где-нибудь просто их держат. Посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришлепают. Ну, а что сразу в лесу? Может быть, где-нибудь в каком-нибудь подвале сидят? Их это поймали. Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели черный? МАНИЧЕЛА! Да! Типю! <смех> <Дебил. смех> Бля, буду пацаны! Это все местный чикатил Местная Местный да. Чикатил С... А Чикатило советский, да, убийц? Блин, я просто это. Советский серийный убийца и людоед, да? Было, было. Не будем про него читать, но его в пень. Вычислить бы еще, кто он такой. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Думаешь? Ну, значит, полюса не, не хер шарится. По крайней мере, в одиночку Слушайте, не надо ходить. Я лекцию читал, я в его папку тайком заглянул. Бяша свистнул. Там лежало кое-что. Печатка. Сёмина печатка. Я ее того прихватил. Да ладно, а ну закеш. Что значит закеш? Я воровато огляделся, затем аккуратно показал украденный перстень. Так я и думал на мне тело. я что, ты на меня что? Натясти нас разрезат! Или просто какой-то там, да? Рому информация не впечатлила, он лишь мрачно кивнул. А еще там фотография была с гаражом черным. Бяшу словно ударили под дых. Он отшатнулся и рукой заслонил лицо. Ф, бляха. Ромка закатил глаза и выругался. Опять 25. Ну, спокойно, братан, спокойно. Беша, ты же встречал черный гараж раньше, так? Рома говорил, ты даже заглянул в него. Ой, держите его, сейчас он опять завопит! Буротенка била крупная дрожь, словно его ноги выбросили на стужу. а Каждый мой последующий вопрос окатывал его, как из ведра. Что ты там видел? То есть ты овца, что ли? Ромка заслонил приятеля в груди, явно недовольным моим допросом. Забудь. Ничего он тебе толком не скажет. Бяше, каждый раз мозг на бекрень сворачивает, только коснись этой темы. Коль ты теперь с нами, и я тебе в первый, в последний раз рассказываю. Ну давай. Ромка, заговорщики, заговорщицки склонился ко мне, брезгливо сморщился и, словно нехотя возвращаясь к воспоминаниям, зашептал. Осенью мы с пацанами от нефиг делать черной магии баловались. Хотели, как обычно призвать пиковую даму там или над духом Пушкина постебаться. Туда се. <сёк> да, мы в лагерях тоже этим прикололись. А вышло, брат, совсем не весело. Один старый чудил рассказал, что мы можем призвать настоящего духа, если нарушим один строжайший запрет предков. То есть это вы что все что-то заварили, придурки? Черт. А я ведь сразу просек, что он ебнутый. Всего-то надо было пойти за гаражи глубокой ночью. ...постучать в самый-самый черный, мать его! Так, мол, явится эта черная параша... ...и всех детей заберет в лучший из миров. Охереть не встать! Ах вы, Это вы да, призвали? Вот мы по приколу и клюнули. Бяш обхватил голову руками и протяжно... не начинай! <связь> Отжавца. А когда Бяша тест на пацана проходил, то должен был в этот гараж постучать, но эта хитрая морда просто туда заглянул и правильно сделал. Он от ужаса тогда так заорал, что слезы брызнули. Отвечаю, я такой истерики отродясь не видел. А чё у тебя теперь в другую сторону? Ведь мы когда только начинали, подходили, у тебя был нормально вроде бы, да, бойс? А теперь в другую сторону. Явно там необещанная райская куща была. С тех пор черный гараж по нашим закоулкам шарится, и нормальных пацанов жрет. Нормальных пацанов? Нормальных пацанов, нормальных пацанов жрет. Что же делать? Вместе держаться вот что. Втроем мы как Вольтрон. Нормальных пацанов? Ну, но вам тогда бояться нечего, чуваки. Я реально вам говорю. Ну, мне кажется, Антону тоже бояться нечего. Вольтрон. Это робот какой-то, насколько я помню. аниме сериалы про пятерых подростков, пилотирующих львов. Ну, рабольвы я помню. Которые объединяются в одного Мега-робота для защиты вселенной от зла. Неожиданно отошедший от шока Бяша промямлил. Да -да. В Альтроне их пятеро было. Ну, считай мы Вольтрон. покалеченный Альтрон. Покалеченный Альтрон. Он кивнул мне совсем по-взрослому, а его глаза были полными тревоги и грусти. Ладно. Раз все, мы больше нет... Айда с нами. Айда с вами. А что делать? Что делать, куда деваться? Я думаю, на этом эту серию мы закончим. Ой -ой -ой -ой. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Следующая серия, соответственно, выйдет завтра 8. Вот. Так, Спасибо большое, что были со мной. Так, сейчас, секунду, секунду, секунду. Большое спасибо, что были со мной, что смотрели эту серию. Поставьте лайки, пожалуйста. А Приходите на следующую серию. Вот. И всем удачи, всем счастья, здоровья, с Новым годом вас, опять же таки, с праздниками новогодними. Отдыхайте, развлекайтесь. Все, всем пока. Всех люблю, целую. Пока-пока.